Торговый робот «Обратный импульс». Рад всех приветствовать. Представляем вашему вниманию торгового робота «Обратный импульс». Торговый робот, который при несложной на первый взгляд стратегии, некоторые года позволял зарабатывать свыше 1000% годовых. Робот может работать в двух режимах, совершая полностью самостоятельную торговлю, а также являясь надежным советником для вашей торговли. Робот для терминала Quick написан на встроенном языке LUA, а для терминала MetaTrader 3 5 на встроенном языке MQL5, что позволило добиться максимальной надежности и стабильности в работе торгового робота. Какие дополнительные возможности есть у робота? Робот может полностью вести автоматическую торговлю, а также являться советником. Робот позволяет настроиться на все три основные торговые площадки, работать на срочном рынке FORCE, на фондовой секции и даже на валютном рынке. Робот позволяет дополнительно к стратегии выставлять стопы, профиты и трейлинг стопы. Предназначен для терминала Quick и терминал MetaTrader 5 по вашему выбору. Дополнительно вы можете получить курс по подбору прибыльных параметров и провести тестирование на истории по готовым формулам. Вы заранее будете знать, какие доходности будет давать ваша стратегия. Робот имеет удобный конфигуратор, который позволяет онлайн менять параметры и настраиваться на все основные рынки московской биржи. Это может быть и площадка Force, это может быть фондовая, валютная секция. Вам достаточно в течение нескольких минут настроить все параметры, сохранить их и робот в заданном режиме, либо в режиме демо, либо в боевом режиме приступит к торговле. Для настройки робота есть подробные видеоинструкции, которые входит в комплект. При необходимости служба технической поддержки всегда сможет вам помочь удаленно. Дополнительно вы можете заказать курс по подбору прибыльных параметров для данного робота. Вам не нужно ничего изобретать. К данной стратегии вы получаете готовые формулы, по которым вы сможете заранее провести тесты. Давайте попробуем сделать это вместе с вами. Перед нами открыта программа AmiBroker для которой есть готовые формулы, как ими пользуемся, подробно описано в курсе по подбору прибыльных параметров. Давайте зададим начальный депозит, зададим таймфрейм и проведем тестирование без учета возможные плеча. То есть мы будем тестировать сейчас первым плечом. Возьмем, к примеру, 2016 год. Нажимаем клавишу и робот моментально выдает информацию за год. Смотрим отчет, и видим, что чистый профит за год составил ни много ни мало 198% с небольших, с небольшим процентов. Давайте посмотрим графики. И вы видите непрерывно растущую доходность вашего портфеля в течение года. При этом просадки не превышали 9%. Посмотрим по месяцам. В течение года все месяца были прибыльные, за исключением августа, в котором Убыток составил 0,3%. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы будем использовать плечо. Давайте возьмем третье или четвертое плечо, которое позволяет Московская биржа. И еще раз проведем тесты. Открываем отчет. Чистый профит составил почти 4000% годовых. Просто фантастическая доходность. Взглянем на график и посмотрим, где робот совершал сделки. А стратегия очень простая. Робот ловит импульсы, которые появляются после движения в какую-то сторону. Зеленая стрелка, входим в лонг. Обратите внимание, рынок растет, и каждый лол все больше, больше, больше предыдущего, и, как правило, на росте идут белые свечи. Как только робот видит обратный импульс, он тут же меняет позицию на шорт. Новый импульс и снова блонк. Два ложных движения. И робот снова ловит отличное движение вверх. Разворот рынка. Робот заходит перед падением рынка на черной свече. И снова движение отловлено. Небольшие убытки в боковике. И робот снова встает в удачную сделку. И отлавливает обратное движение падающего рынка. Простейшие свечные формации и стратегии ловли импульса, как вы видели, дают просто фантастический результаты. Конечно, не каждый год вы сможете зарабатывать по 4000% годовых. Конечно, это нереально. Но возможности и потенциал робота поражает воображение. Благодарю всех за внимание. Более подробную информацию вы можете посмотреть о данном роботе на страницах нашего сайта.